Всем привет! Сегодня будем печь ленивый торт Наполеон. Ленивый он потому что для его приготовления я использую уже готовое слоеное тесто, что значительно сокращает затраты времени, а получается все равно очень и очень вкусно. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Листы размороженного слоеного теста выкладываем на противень застеленной бумагой для выпечки.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 Остыть. Когда содержимое кастрюли станет теплым, добавляем туда размягченное сливочное масло и хорошо его втираем в нашу массу. Заварной крем для Наполеона готов. Пока мы готовили крем, наши коржи испеклись. Теперь снимаем с коржей верхнюю румяную часть, чтобы было нам чем обсыпать торт. Снимаем и разминаем, чтобы получились миленькие такие кусочки, подготовленные коржи перемазываем кремом, кремчика не жалеем больше кладем чтобы тортик хорошо пропитался накрываем следующую коржу и опять смазываем хорошо Обмазываем тортик хорошо со всех сторон. И обсыпаем со всех сторон крошкой. Вот и все. Ленивый торт Наполеон готов. Приятного чаепития. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.